Приветствую всех любителей видеоигр. Игра под названием Не для эфира. В принципе, что-то я знакомое уже видел, по-моему. Что-то там не кормите обезьян, по-моему, игра называлась, что-то было подобное там. А может быть и была бета ярсе этой игры, на официальный выход, насколько я помню, был в январе этого года. Поэтому я решил в нее поиграть. Только сейчас. Хотя можно было и в январе. но не страшно. Она полностью. Как вы можете услышать, полностью переведено на русский. Поэтому можем начать игру. Название игры а, на русском не могу. Могу только на английском писать. Уже существует. Уже существует. А, а как тебя назвать? Это надо как канал называть, да? Давайте W News, как в этом. И с вами Ари Хагвал на W News. Это из этого киберпанка. Кстати, так ты назовем, кстати, давайте. Или как там? 54 канал, кстати, там был. По-моему, так пишется. Но я не уверен. Так, сюжет. Исследуйте сюжет без всякого напряжения никаких механик, не связанных с трансляцией. Очень благосклонные зрители. Самый легкий режим. Механики, не относящиеся к трансляции, менее сложные. Зрителей просто удержать. Ведущий. Рекомендация. Сбалансированный режим. Справляться с механиками, не связанными с трансляцией, удерживать зрительские рейтинги сложно. Но не слишком. Редактор. Настоящий вызов. Механики, не связанные с трансляцией, сложнее и чаще встречаются. Зрители быстрее отключаются и можно самому настроить. Я бы на самом деле выбрал бы более легкий режим, но не могу. Пойдем в рекомендованный. Фишка игры, кстати, следит за трансляцией. Это так крипово на самом деле, вот так вот канал, все переключиться, так крипово, типа если честно. Какой плавный переход. Мне нравится. Не для эфира. 0 for broadcast. Представлены. С вами Ари Хайбал. Я не знаю, почему мне эта загрузка просто. Я в мозгу села. Хотите заглянуть за кулисы? Посмотрите на Steam наш бесплатно финальный фильм. Власть, свет, камеры нокдаун. Локдаун. Ну, кто захочет, тот заглянет. День первый. Выборы. Как я понимаю, сейчас будет тренировка, да? Так, сенсор, фиц, сигналы. Повернуться направо. Ага, о. Да ладно. Ага. Так. Ответить. Привет. Добрый день, вам звонок. Сейчас о, соединю. Эй, дружище, это Дэйв. Я знаю, ты тут, чтобы навести порядок, но я тут немного застрял, так что м -м, пускать новости в эфир будешь ты. И главное, не волнуйся. Это несложно, я все объясню. Сначала расскажу тебе о студии вещания. Так, Если так, так. Если ты то увидишь экраны. Так, ага. иди выше. Эта полоса показывает количество зрителей. Нужно, чтобы оно увеличивалось, а не уменьшалось. Ага, хорошо. А то, что справа, это экран вещания. Он показывает, а... что видят зрители дома. Ага, зрители. Он на пару Шо. секунд отстает от главного экрана, который ага. посередине. За него отвечаешь ты. А а слева находятся четыре небольших экрана. Они показывают планы из студии. И ты можешь переключаться между ними с помощью кнопок с цифрами на микшере. Ага, всё, вот эти. Ага. Вещи. Я все объясню, и ты живо освоишься. А сейчас посмотри налево. Эти Ого, переключатели угу. отвечают за все в студии. Я оставил все как было, так что все должно работать. Нужно только главный переключатель дернуть и мы в Соколаде. Как только дашь питание, вернись к экранам. Так, хорошо. Дал питание. Вот эти вот включены, вот это выключено. Хорошо. На вещания, идут титры шоу. Ага, да, Они да, вижу. Целую вечность, так что у нас куча Конечно. Картин, чтобы... Так, они закончились, значит, сейчас начнется эфир. Так, так, так, ага, минута. Загляни под стол. Так, видишь, О. слева лежат кассеты с рекламными роликами. Возьми три любые и вставь слоты справа. Когда закончишь, вернись к экрану. Ежендельный салат, мне нравится. Так, скоро должен появиться сигнал со станции. Будь внимательнее. Сегодня выборы. Нас смотрят все важные шишки. Так что постарайся не ошибаться. А, все, хорошо. Постараюсь. Так, а что делать? Так, а что делать? Ага. Ага. Один или мышка? А, то есть это 1 до 4. Хорошо. Ага. Семь уже вообще, да. Четыре, три, два, один Поехали Так Ладно, все отлично Теперь надо включить заставку на втором экране Наверху будет отсчет, но я тоже буду считать Расслабься, ага. дружище, все ништяк Хорошо Он R Так, хорошо То есть, как видите, мы занимаемся телевидением Так, а это что такое? Что это такое? А, потише, погромче. Ага, ага, то есть их можно сделать громче, тише. Все понял. Так, так, так, чё, чё, кого? А, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Поехали. У -у -у -у, мне нравится, я про мух. над Джереми, кнопкой Как только посередине... Ага, все, хорошо, смотрите, смотрите его там гримирует, там сидит такой, блядь, вспотел, блядь, важно же, выборы, все такое Так, значит, когда он исчезнет, мы переключаемся обратно на первый канал, ой, то есть на первую табличку Блин, а в принципе мне нравится, это, конечно, это, знаете как, можно, а, можно, наверное, получается, кого? Значит, мне надо все чуть-чуть сделать потише, а музыку надо сделать потише, естественно Интерком, я не знаю, что это такое пока что, но комнату мне надо сделать немножко потише и телевидение тоже, я, наверное, немножко сделаю потише. В целом, комната должна быть даже погромче, чтобы его было более хорошо слышно. Я специально понимаю, что в игре специально сделано, чтобы он был погромче, но телеэкраны все равно меня его перебивают, мне не очень удобно. Так, все, возвращаемся. Так, на цифру 1. Когда исчезнет глобус? Так, хорошо. Ага. Давай, отлично. Да. У -у -у. А, ну вот, это и просто и повторка. Поглядывай за показателями справа внизу. Он тягачем, ползунком Ага. Ага. Во, мышка, мышка, нормально идет. Этот, это, этот. ага. Так, все хорошо. Включить рекламу в конце блока. Постарайся не включать слишком рано, а то нас уволят. уволят. сколько осталось времени. Когда ага. ноль, одну из трех кнопок рекламы внизу справа. внизу Я справа сначала ага. врубаю первую, ну и так далее. Но вообще можно включить любую. Я буду считать ну. слух. Ну и ты на часы поглядывай. Хорошо. И, Пока. три, две, одна, нажимай. Отлично, да. вот реклама. Что? Зачем? Долбаснач, да. а <с> <может, с> а <сильный> так а -э -э -э. Так, хорошо, оценка А плюс. Класс, вот и первая рекламная пауза. У тебя отлично получается. Но сейчас будет чуть сложнее. Сейчас будет блок, в котором гостей будут снимать несколько камер. Так что нужно О -о -о. будет менять план. Повтор 6 секунд. Можешь делать так, как тебе нравится. А, Чтобы не могу. Так, так, так. Первое. Старайся показывать блок, то говори. Второе. Не оставляй один и тот же план дольше, чем на 10 секунд. Если ты ага. показываешь говорящего, переключись ага. на чью-нибудь реакцию. Ага. Хорошо. Таким образом, это будет выглядеть интереснее. Ага. Третье, старайся Все хорошо. Конечно, конечно. Все так, понял. Кажется, Но постараемся. По телеку, да? угу, вот угу. Сделай, ага. Не обязательно ждать так. начала эфира. Лучше а, все понял. Лучше нажать заранее. А, то есть мне реклама. То есть мне рекламу надо будет заранее отключать. Ага. Так, все, мы вернулись сразу же на первый. Нет, давайте сразу, наверное, на третий. Да, нет, первый. Вот он начнет говорить, получается. Он отвечать. Четыре, три, два, один. Отключаем рекламу. А как отключить? А, все, ага. Четвертый экран, ага. у у Я прям... Прям классно. Актер, везде, от а а, а? Третья камера. Хорошо, понял. Спасибо, что пришли. Здесь... Блин, блин. А мы что согласились прийти. Она четвертая камера. Третья камера Ну и как это было? Вторая камера, ну, было? Вторая камера. Покажи, Питеру, Питер Джен, Покажи реакцию Меган Отлично, ловит. обратно к Долбаснечу Мы работали над несколькими фильмами крайне успешными. И я сказал Питеру Какое безумное приключение И знаете, что Меган? Так и было Вау, просто фантастика И можно ли сказать Блин, я даже не говорить ничего не могу Я так прям заигрываю Я прям слушаю, мне прям интересно ли было мне прям интересно, типа в целом, я прям смотрю, слушаю, мне прям нравится а, на самом деле да, этот персонаж, своей... о, о, о, верх растет Это был Брок в Ага, ага Свободен. А кстати, а первый ты убежал? Этот фильм принес вам две награды за лучшую роль, если мне не изменяет память. А, спасибо, что это, но я снимаюсь не ради наград, хотя все три статуэтки занимают почетное место на моем Как и остальные, не сомневаюсь. Самое главное не забывать либо вовремя переключаться, либо выбирать основную камеру, чтобы можно было вот так вот просто сесть, расслабиться, да, в принципе. Но вот, о, во, им нравится, то в принципе. Пока что еще не очень сложно. Здесь я еще вижу кнопку цензуры. Не знаю, зачем она нужна. Да, я понял, понял. Но я понял, что крупный план надо недолго задерживать, типа в целом. Не больше там примерно 10 секунд. Да, я понял, но как не переключаться, если там ничего не происходит? Что а, вот там вы сейчас такая эмоция была, что прямо... От этого дня нас и правду ждут в будущем серьезные перемены. А, а что вы думаете о результатах этих выборов? А, что ж, вот это другое дело. Исторический момент. Так, так. Она смотрела <звы> в камеру, <звы> но... Я переключаюсь на нее недолго, потому что он всегда говорит. Я считаю, что камера должна быть реально на говорящем. Даже если это больше 10 секунд. А я уже все сделаю. Так, на уже не Джереми, а из Его нужно будет запустить, как закончится Но по будет понятно, когда Хорошо. Так, первый экран. Ага. Когда будет 5 секунд, я включу общий план. Ага, во. Отлично, я прям вовремя это иду. Вижу, вижу. Ага. Так. Тащи вправо за частотой. Пока не на белое. Ага, хорошо. Я и сам знаю это. Так, лучше Но мышка, я если честно. Белое, ага, хорошо. Как же Кэрол? Я вас, я Лэн, Ух твоя... ты, как сильно-то. Ух, как у нее шлепнул то Смотри, смотри. Ой-ой-ой. А сейчас поменяем амплитуду. Как и Кого-кого? А, ага. Выше. Я не понял, как альт. Вот я... А, альт. А, все, понял. Альт слишком... зажал и пошел вверх-вниз. Так не понял. Вниз. Вирус. Ага. Это формула. Это формула. Ага. Мы можем это тишина О, отлично. Победа. В конце отрывка нужно будет включить еще одну рекламу. Не хорошо, не пробуем. Да, 12 секунд. Все видим, все хорошо. У меня даже нет времени, когда говорить. А как я рекламу-то включу, если я не могу? Реклама есть? Реклама есть. А вот все отлично. 3, 2, 1 и. Оп! Давай объясню, как заглушать всякие плохие слова. Давай, давай, конечно. Так, смотрю. Ага. На да, вижу справа. От две секунды. Ага. Когда да, -то конечно. Кажется, -то не то, вот так. А ага. Две ты это слово в эфире. А, пробел. Ага. Знаю, две нелегко, но если то все получится. Не волнуйся. А если не понимаешь, когда нужно заглушать... Там, ну, есть, там есть красненькая, красненькая линия. Ну, естественно. Всё, нужно это зажать кнопку, пока под красной линией красный сегмент. Но помнишь, ага. будешь следить за ней, отвлечешься от экранов. Поэтому профессионалы делают все на слух. Можно отстанавливать громкость экрана вещания. Главное, чтобы он не заглушал основной. Попробуй. Не, я думаю, наверное... Чем выше бегунок, тем громче будет реклама. Отлично. К цензуре и все готово. Как я и сказал, еще немного практики, и с моей помощью у тебя все получится. Не, так-то все круто. Там два наушника на голове. Пять секунд. Считай. Один, два, два и зажимай. Ванна, ага. Ну, в принципе, он логично говорит. Если да, конечно. Лучше не ждать начала вещания. А то будет поздно. Экраны можно менять с помощью клавиш. От первой до четвертой. Правительство. Не, ну по сюжету пока прикольно, если честно. Мне нравится. Не знаю, насколько далеко я зайду, но... Снова Мы эфир из ага, ага. Питер и с речью. А, вот сейчас будет речь, да? Вот говно, он говно запикивать. Неплохо, да, конечно? С чего же начать? Ну, не нет. Нет. А, да, да, да. Так, вторая а, это. Извините, по пинт я стал ага. В Но кто будет винить Питера за то, что он празднует? там стоит пиво пьют просто. Не политическая партия Нет. Партии нужны тогда, когда все хорошо Ага, ага Все, да, да Но только зачем было в говно приходить на съемки-то? Команда, Команды, которая изменит и там все там на первом просто посмотрите, Там лицо курчит что-то Ну конечно, да, За да Так, так, ага Кончился, естественно как говорится, экспрессивно, но очень точно, прежде чем перед вами, сейчас, сейчас он пиво выпьет? Ага, ага. <с <с в, в крупный клан как бухают, ничего себе, прям на телевидении. Ага, ага, Вы знаете, ну или, или не знаете, потому что таким, как мы... Не место в их элитных поселках. Уже завтра мы представим обширную реформу системы налогообложения. Больше не будет никаких офшорных фондов. О, что это происходит? Они, по-моему, самую лапшу на уши вешают. Нет, разве? Меняй планы. Да, Расплоди. да, да, конечно. У, я вовремя? ха Нормально, блядь. Ваши загранники недействительны. Хотите их назад? Свалить как запугивали до голосования? А давайте. Но сначала вы заплатите. Запу... Да, за что, да, за что платить-то? что? От... Блин, на самом деле, интересно, сколько же меня всего еще ждет? Это же только начало. Блин, а если я на первую на первую переключусь, они же охренеют. Что для этого нужны но вы увидите, когда мы получим наше, что это. Ой. ой ой Так, так, так, к нему к нему. Так, так, так, так. Естественно. Ну, тебе прям высокая прям показатель, прям самый высокий. Сегодня этому конец. Блин. Да что вы там несете? Конец. Да, сегодня этому конец. А уже жизнь так, сейчас 43 секунды, представляете? Как ага. Мы вам и ага. Так-так-так, хм. <сорошее> общий план. Что ж, ага. обратно к нему. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Если нет, кого-то сегодня уволят. <соединяющие> Пока страна вступает в новую жизнь, у нас на этом всё. С вами не, Борис... нас сегодня не уволят. Так, реклама, да, или это что там? А, том, что следующие, эти самые. Так. У-у-у! Я слово снято, это самое. Меня не жди. Работа отныне твоя. Удачи. Чего ты охренел что? Ли? Он свалил. Он свалил. Представляете? Да что, что круто! Так и чё, эфир завершен, комната заданий доступно Продолжить. В конце ты так, так. Отчет по эфиру. Там несколько страниц. На первой видны детали по каждому блоку и общая оценка. Помни, от оценки зависят бонусы, а от бонусов счастье босса. Захочешь узнать больше, жми подробнее. Или жми продолжить и идем дальше. Мне просто стало интересно, да что не так. Если охота понять, как, что пошло во время эфира. Вот тут показано, как вели себя зрители. Они же чуть что не так и уже их нет. Можешь покопаться в деталях, чтобы понять, как лучше удерживать их внимание. Но я лично сюда никогда не захожу. Ни одного нецензурного слова не попало в эфир. О, я молодец. Эфир без помех, но ужасный монтаж. То есть, в принципе, я молодец. Вот это хорошо. Эфир без помех, хорошо, но ужасный монтаж сразу ББ. И мне понравился мой монтаж. Да идите вы нахуй. Так, вот это так, так. Здесь сказано, сколько тебе заплатят и сколько у тебя всего денег. Фигня внизу показывает финансовое состояние наших главных рекламодателей. Хотя тебе это вообще пополам. У тебя же акции-то нихуюшеньки нет. Так, текущее состояние. Мыши в доме вешаются. Небольшой бонус. Вы получили вообще бонус. Акции. Ну, как я понял, мне на них похуй. Хорошо. Акции, где говорится, о политической обстановке. Как там дела у властей и все такое. А внизу, это важно... Указано, что на данный момент о тебе думает первый канал. А точнее, босс. Сердечко. Он меня любит. Хорошо. Так, а. это архив. Здесь можно поглядеть, что ты сделал и как это видели зрители. Есть три секции. Эфиры, снятая и реклама. Давай начнем с эфиров. Жми на них. Так, ага. Слева находятся все твои эфиры. Нажми так, любой, ага. а потом нажми загрузить запись. Затем ну давай попробуем. На внизу, чтобы найти uh -huh. тебе место. Ну допустим, выборы, да? загрузить запись. секунд начнется прямой эфир вечерних новостей но сначала телепрограмма канала ага. 1 да, ага. так, так, так, да, Так, Нет, Это... да, да, да, да, да, да, да, да, но в принципе, так можно сюжет даже посмотреть, да? Ну, в принципе, вот первый крупный план, очень долго, бла-бла-бла, он там шпрехает, переключение рекламка там какая-то. Он опять что-то говорит. Понятно, ладно, это нам не интересно, нам интересно сама игра во время игры. Так, давай. Ага. Тут Есть 4 экрана, на них видео, записанные в студии, когда шло вещание. Но здесь можно заглушить любое видео и послушать то, что показывать тебе было нельзя. Давай, глянь что-нибудь. А когда надоест слушать эти тайные закулисья, жми назад. А, ну то есть, в принципе, я вот жму, допустим, интервью, играть. Ух ты, как долго, блядь. Я думаю, это будет чуть побыстрее. Ну ладно, это он, скорее всего, реально с архивов. То есть он каждый раз а, запись да какую-то распаковывает, и она у меня остается. Вот. Это не мое. Ну скажи, что это не мои карточки. Да нет, видимо, твои. Но тут же ни о чем вообще, они должны понимать. Ну, может, они решили, что ему нечего сказать. Блин, да ладно тебе такой день. Он же нет. Да а, помните этот момент, как раз когда он там бушевал. Только одно сраное интервью в день, и не больше. Глянь, мой контракт! Обункер там войны. Ну пиздец! По лезвию ходишь, роб! Цельнозерновой! Цельнозерновой! Повернемся с перерыва! Тишина в студии! Это был во время перерыва, да? Так, 10 секунд. И 5, 4, так, так, так, так, так. Три. настраивается, настраивается сидит. И снова с вами вечерний Ну, короче, понятно, ладно. Так, и реклама, да? Выборы. А, ну я могу рекламу просто отдельно посмотреть, да? Че реально? Бля, я реально могу рекламу посмотреть. Да ладно. Да уж. Так, а теперь я жму продолжить, да? Блин, походу этот ролик затянется на час. Ну, или в районе того. День первый. День. Чего? День третий? Неожиданно. День третий? А как же второй там день? Все такое. Так. А, мне нужно на самом деле кое-что. Так. Так, не понял. А, не, все нормально. Так. Я думаю, надо продолжить. Где звук? А, все, звук есть. Вы проходите домой и видите, что прошла... пришла ночь. Вы не ждете важных писем, но одно все же привлекает ваше внимание. Команда хочет узнать вас получше. Открыть письмо из любопытства. А, вы открываете письмо из любопытства. Это анкета от прогресса. Новой партии у власти. И ее цель – сбор информации о гражданах. Первая страница уже заполнена. Ваше имя – Алекс Уинстон. Вы в браке с Сэм Уинстон. Ваши дети, Чарльз, Уинстон, 14, и Сьюзи Уинстон, 19 лет. Что ж вы... А, что ж, думаете вы? Основные сведения у них есть. На остальные вопросы нужно ответить самостоятельно. Все они обязательны. Вопрос первый. Начав работать на новом месте, вы проедете дружелюбить, познакомиться с новыми коллегами, немедленно приступите к работе, осмотрите новый офис, позвоните друзьям, чтобы поговорить о старой работе, бля. Не, давайте подружимся... Подружимся и с новыми коллегами к работе, что там приготавливаться-то. Потом нам все в курс дела ведут. Вопрос второй. Коллега из другого отдела сказал вам, что забирает домой документы, содержащие конфициальную информацию. Один документ, в котором не было ничего важного, потерялся. Вы. Ух ты, бля! Угу, угу. Сразу же сообщите об этом начальству. Это почему не первое что в голову пришло. Поможете, коллеге, это скрыть. Посоветуйте коллеги сообщить об этом Пообещайте коллеги, что сохраните это в секрете Сразу же сообщите это начальству Блять, ну на самом деле, смотря насколько важный это документ Честно Какое-то уведомление пришло, нихуя себе. На самом деле, смотря насколько важный этот документ Если он там очень важный, то простите уж, я бы сообщил начальству Потому что такие документы нельзя брать с собой Но я посоветую, что надо сообщить об этом Сотрудники целого отдела были уволены за низкую эффективность работы. Ваш начальник поставил новые задачи, которая гораздо сложнее предыдущих. Уйдете домой вовремя. Останетесь до поздна, чтобы успеть сдать проект. Уйдете пораньше, отправитесь в ПАП, чтобы обсудить перемены с коллегами. Уйдете пораньше, чтобы пообщаться с семьей. Блин были уволены за низкую эффективность работы. Ваш начальник поставил новую задачу, которую вы гораздо... Короче, останемся допоздна. Намечается ежегодная корпоративная поездка на природу, которую пригласили вас и вашу семью. С нетерпением ждите дня, когда можно будет отдохнуть с семьей и друзей. И пом помойте голову в этот день. Пойти, если будет не других планов. Начнете готовиться к конкурсу тантов. Верно, что в этом году победа будет за вами. Блин, Нести, с терпением буду ждать. За вашими плечами долго успешная карьера, и вы на пороге пенсии. Вашей. А, ваши вашей речи вы. Перечислите свои достижения, позиции воспоминаний о годах работы. Честно расскажите о плюсах и минусах компании. Опишите проблемы и сложности, с которыми вы сталкиваетесь во время работы. Откажете от приглашения. Не, я опишу проблемы, сложности и так далее, чтобы они могли помочь другим. В свободное время любите отдохнуть в одиночестве, слушая музыку или собирая модели. Посещаете митинги, и за правое дело. Вводите детей на кружки, поддержите их увлечение, играйте в спортивной команды. Не, блять, у меня же дети есть, у меня же два ребенка, точно. М -м -м -м. Не, помогаю детям, ладно. Кружки и так далее. Идеально для вас это. Побыть в окружении природы, вдали от стресса, повседневной жизни. Отправиться в путешествие по незнакомым местам в поисках нового интересного. Провести заранее спланированный день в парке развлечений с семьей, катаясь на аттракционах. Сбежать от мира с любимым человеком на райский тропический остров. Бля, мне нравится, мне нравится. В первую очередь государство должно обеспечивать гражданам безопасность, свободу, счастье и равенство. Я считаю, что безопасность, потому что все остальное придет. Спасибо за сотрудничество. Прогресс ценит ваше. А, ваше время. Вместе мы приведем страну к светлому будущему. Подписать. День четвертый, суть по всему. А, день шестой. Семейные дела. То есть мы играем не только в ту игру, но еще и здесь. Уже поздно. Сэм и дети пошли спать. Вы мойте свою любимую чашку и вспоминайте, что купили ее в первую общую поездку с Сэмом, то есть с женой. Рисунок на чашке, смешное лицо. Почти стерлось, но все еще вызывает у вас улыбку. Стук в окно возвращает вас в реальность. В саду, сжимая ручку ярко неонового зеленого чемодана, с крайне беспокойным видом стоит Крис. Двойняшка Сэм. Вы открываете дверь, Крис заходит и садит за кухонный сон. Крис глубоко вздыхает. Извини, что я так поздно, Алекс, бормочет Крис. Но мне очень нужна помощь и больше некому обратиться. Ты в порядке? Позвать Сэм. Конечно, в чем дело? Ты в курсе безумных нововведений прогресса. Закон о... Капитали и собственности они решили что имеют право забрать у нас деньги и отдать их бездельникам хрень собачья вы никогда не видели крис в таком волнении конечно у богатейшего одного процента денег столик что не сосчитать быстро добавляет крис но они могут позволить себе заплатить налог а люди как я мы все потеряем это ужасно чем я могу помочь у тебя дела всегда шли лучше чем у остальных в нашей семье Извини, но мне кажется, что дать часть денег богачей и простым людям не такая уж и плохая идея. Не-не-не, надо помочь. Они хотят забрать все, Алекс. Все, что у меня есть. Я не могу этого допустить. Мне нужна твоя помощь. Крис утыкается взглядом в пол. А даже мне на время свой паспорт. Паспорт! Да ты чё, зачем он тебе, блядь? Они уже начали забирать деньги у меня и у поины этой чертовой страны. Но мне всегда говоришь, что мы похожи так, что Крис говорит все быстрее. Мне нужно сваливать, пока не поздно. Я уеду, тогда мои деньги будут в безопасности. Но ехать нужно сейчас, иначе они заморозят счета. Прошу, ты моя единственная надежда. Хорошо, паспорт в сейфе. Я его сейчас принесу. Не-не-не, должен быть другой выход, паспорт не дам. Крис заставает недоумение. Ты шутишь? Сейчас, да? У тебя и Сэм всегда была моя полная поддержка. Я люблю твоих детей, как своих. Мы же семья. Или для тебя это пустое место? Это противозаконно, я не могу тебе помочь. Правильно. Ладно, как-нибудь справись. А мне казалось, что семья в беде не бросает. Крис хватается за ручку своего яркого чемодана и уходит в ночь. Вы возвращаетесь с снова смотрите на кружку Сэм. Но это раз лицо на кружке вызывает вас беспокойство, от переживаний сводит живот. Ни хрена себе, что происходит. Это прям уж интересно. Я вроде играл вот в эту прекрасную игру про телесериалы и так далее тому подобное. Там про новости, но, блядь. Не знаю, буду ли я его проходить. Ну, все, посмотрим по просмотрам, лайкам, комментариям. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятчики. Я очень буду рад этому. А кому я звоню? Дэй, дружище, это ну, и здесь. Блядь, он там отдыхает, пока я здесь хуячу, да? Начнем уже, а то меня гости ждут. Для начала включим питание. Так. Нужно подключить 4 нижних. Так. Главный выключатель. Он а, крутой. да. Главный. Отлично. А. Затем реклама. Подойди к делу с умом. Все решения имеют свои последствия, не так ли? Мы уверены, эта игрушка небезопасна. Конечно, уверены. И безумный Нил тоже. Нам наконец-то подчинили систему сводки новостей. Видеомикшер уже в режиме сводки, так как с нее начинается выпуск. Все несложно, дружище, гляди. На двух нижних кнопках на пульте появились буквы А и Б. С их помощью можно выбрать изображение А слева, вот тут, или ага. изображение Б справа, тут. Ага, 3-4. Таймер покажет, сколько секунд у тебя осталось, чтобы все решить. Если успеешь вовремя, то все отлично. Пока таймер не дошел до нуля, думай, сколько влезет. Но если не выберешь, что тебя сразу же уволят, пик не успеешь. И еще кое-что, чувак. В каком свете ты их покажешь, так их и будут воспринимать зрители. От тебя зависит их жизнь. С рекламой также. Действуй с умом. Ну, поехали. поехали. Удачи, я будет время, а я... я же, я... Да, да, это... да, да. Мило, Так, здесь все хорошо, 4 3 нижних. 3. Так, ну поехали. Сейчас надо быть прям самым внимательным, самым важным. Добрый вечер. С вами Джереми Дональдс. Сегодня в новостях. Направление неизвестно. Подошла к концу первая неделя прогресса у власти, и нас интересует, кто же там главный. Сегодня мы обсудим будущее с ведущим экономистом и радикальным свободным мыслителем. Закон о капитале сулит повышение уровня жизни большинства. А, ага, отлично, отлично, хорошо, молодец. Неужели это дорога к новому будущему? Давай старая. А, вот как это. Назначила София Ревингтон исполнительным директором. На следующем фото из нашего архива. Вы видите эту юную и влиятельную активистку, ставшую в возрасте 23 лет Самой молодой женщиной на таком А, это прям истории. выбор София Риммингтон всегда была особенной Она была лучшей на воде а И с отличием закончила университет в который ее сразу же пригласили преподавать. А, так вот в чем фишка, мне самому решать, как к ним относиться Блё То есть я ее мог за бирляртом показать еще? Вот оно как Объявила о выпуске игрушки мистер Обнимашка Кстати, я рекламу по показал Но уже есть мнение о безопасности игрушки Сенсация века Отважный ученый, доктор Дэвид Вонг И морской биолог Ингрид Сворцборген Я считаю, что вот так будет лучше чем вот так? Или, блядь Блядь, ну на самом деле Либо они такие хорошенькие Либо они такие злые друг к другу Не, лучше пусть будут хорошенькие Растений. И это лишь одна недавняя вылазка из целого ряда успешных экспедиций этой необычной... А, ну так лучше, именно в этот момент вот так лучше, да. Не, ну, вместе. Высажив... вы можете расслабиться, там Spaßibili. чай попить, все такое. Вышла... Блять, он здесь блюет! <laughs> Блин, я бы выбрал ее, но не могу, к сожалению. <пишутся> Ну, картинка классная на самом деле художницы но к словам подход именно эта картинка сначала не понял что это мне нужно но оказывается все просто и на или с новым радикальным подходом прогресса к преступности стоит ли нам беспокоиться в прямом эфире я пообщаюсь с людьми. Которые не понаслышке. Ладно. системой правосудия. Полиция получает все больше полномочий, а контроля за ней все меньше. Пора задуматься. Недостал ли прогресс пушку ради На самом деле, такой достаточно был сложный достаточно вопрос. С группой молодых актеров, которые на себе испытали положительный эффект А Не пропустите сегодня. В вечерних новостях. Опа! Да как это, наоборот, хорошо все. Все прям вовремя я бы даже так сказал. Да какой ниже-то? Ну ты че? Ай, блядь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Не успел заметить то, что справа все поменялось. Вот так же еще раньше, так на телевизоре как-то все говорили, а тут прям. А какую камеру мне выбирать? Первую или четвертую? Давай четвертую, наверное. Опа! Надо не забывать прям посмотреть. Ага. Блять, как же я про эту штуку мог забыть? Но как нам закон о Никак, мы только в клетках как он тут прям. Максибрайтн, вы с этим согласны? Боюсь, что не согласна. Я думаю, что прогресс не осознал, что нынешняя экономическая система постоянного неуправления ага, ага. несостоятельна. Поэтому они меняют тактику. Тут я с вами согласен. Все это ступени их великого плана. Великий ага. план, Алан? Это есть в моей книге. Алан Джеймс прав, Джереми. Скоро мы станем великим стадом, тупым бесплодным стадом. Вот, нужно. Или прогресс просто понял, что если мы продолжим так себе, так, так, так, ага. И себя, и на самом деле интересно. Я даже не знаю, что мне говорить. И так все за меня говорят хорошо. Да. Прям уж прямо это самое. Только устроимые и, а на и бесстыдная Кэти, как mm -hmm. остальной мир отреагирует на новую модель. А так, я... так, так, и как он отреагирует? Это самая большая угроза. Мировой войны? Да, права. да пусть. О, не... как я сейчас вовремя взял то большой крупный план. Оружии, говорю... сколько угодно, Но когда убьют родню, еду, так растет. Я так сильно понизился за помех, что это самое. Да, прогресс радикален, а перемены всегда пугают. Но правда в том, что закон о капитале сделал более 90% населения богаче, и в скором времени он целиком и полностью решит вопрос нищеты. Блять, блять, не успел. Надо слушать, надо не забывать слушать о том, что они говорят. Я столько. Пытаетесь... Так все плохо. Ой, не та камера. Обратили целое поколение вместе весело шагать к вечному подчинению, да они больные педофилы. Если исходить из фактов, Кэти, каков ваш прогноз? Думаю, закон о капитале это только... Так, наш. ага, ага. Прогресс добился невиданного... Блин, надо только за всем следить, если честно. Мне аж прям неудобно немножко. Так, пробел, это цензурка. Опять там Реклама. К нашей проблеме, это и есть проблема. Все же из-за воды в химикаты, они отравляют воду с меня правильно, я не против перемен, но только если они разумны, если прогресс потери, так. Потери, так ага. потери, чтобы... Слишком сложно на самом деле, даже не за что комментировать, они просто столько мы всего. Они хотели, чтобы мы и это. Наше время подходит к концу, Аллан, Вкратце, каким вы видите будущее? Все плохо, и все мы рабы в бездне анальной оккупации. Анальной оккупации. Мы перемены, перемены необходимы, но с осторожностью. Нужно идти вперед, но без иллюзий. Две совершенно разные картины будущего. Алан Джеймс, Кэти Брайтман. Спасибо, что пришли. И далее так. мы обсудим закон и порядок, а Меган пообщается с теми, чьи жизнь улучшил новый закон. Так, сейчас будет реклама. В наших вечерних новостях опа Рекламка, рекламка. Это, это было тяжко, если честно. Блин, это был я так взял, пропустил, обидно на самом деле. Жалко, что я пропустил момент, конечно. Оценка Е, совсем плохо. Понятно, ему чихать на нас. Внимание, так, так, так. из новостей 5, культуры, боится. 3, 3. Так, поехали. А сейчас мы детально рассмотрим, как поддерживается закон и порядок в нашей стране. Прогресс уже поручил так называемой команде решений. Сделать это направление наиболее приоритетным. Сегодня в нашей рубрике мы пообщаемся с людьми, каждый день жизни которых связан с системой уголовного правосудия. Первый наш гость Грегори Джадж, юрист, которому все эти проблемы. Так, так, так, я стараюсь лечить за всем. Меня слышно, Грегори? Отлично слышно, Джереми. Спасибо, что позвал. Как там, например, О, вот, я по считаю, что вовремя. вовремя. Во, во, во. Так. А, я ничего не могу вот, делать. Не рук. Я ничего Количество не могу делать, ну ладно. воу воу воу на качестве работы О, да во -во -во -во. Думаю, на Нам нужна поддержка министров, мы... Что ты делаешь? Нам необходимо изменение структуры целиком. Я, не да. лучшее время. Я решу это как-то закрыть. Ладно, оставим. Понятно, вернем обратно. Я помню, что мне очень интересно. Нам нужны необходимы законы, чтобы снять нагрузку с бюджетных учреждений. Не, ну вообще людям это будет интересно. Конечно, я все понимаю. Вот яркий пример того, чем завалены юристы. Грегори Джад, спасибо, что были с нами. Да, это, конечно, может поднять. Человек с особым взглядом на преступности. Они плохо да, что там обсуждают там. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, я здесь. Так. Ага. Что на вас выйдет бандит, вытаскивающий дубину или нож? То есть вы считаете, что улица небезопасна. Как так вышло, баб? Ну, это очень сложный вопрос, Джереми. Но думаю, виной всему моральное разложение. Гал, не забывай, просто цифры существуют быть гражданами нашей великой страны, да и на воскресной проповеди священник отметил, что не стоило отлично, ручь. фух, я молодец ну, где... <смех> блять, там кто-то вывалился а, а... Бля. Как я уже сказал, Иисус ведь не любил иммигрантов. Не так ли? Давайте, вот, ну, давайте покажем. Может быть это повысит повысит нам это самое. <смех> <смех> Блять, что там происходит? Вы просто посмотрите на это. <смех> так, ладно, это мы не покажем на экран, поэтому нельзя. Блин, что там происходит? Я не могу смотреть. Так, так, обратно. о он его там шлепает. Я не могу это показать по телеэкрану, вообще никак. Просто такая жесть происходит. Он в трусах там ходит и так далее и тому подобное. Я так его чуть-чуть покажу, но это ладно. Так чисто совсем чуть-чуть. Выведет свои таблетки и сядет под лестницу, как нормальный ребенок. Спасибо, под лестницу! Да вы че? Полиции, Что за пиздец там у них Нет, происходит? без проблем. Посмотрим на проблему с другой стороны. Тони Доусон, освобожденный из тюрьмы. После трех лет заключения за нападение, ограбление и угрозы лебедью, он согласился дать комментарий. Кстати, в свой день рождения. Поздравляем вас, Тони! Спасибо, Джесс. Зови меня Тони Сискадроч. Меня так все зовут. Нет, я не буду этого делать. Расскажите лучше о жизни в тюрьме, Тони. Тони Сискадроч. Да как повезет. В целом неплохо, плохо, но Не <существует> забываю блокировать, по -моему, по -моему, поэтому все нормально. Сам понимаешь. И конечно, Сискадроч там большая редкость. Кажется, вы там не один, Тони. Сискадроч. Да, извини, друзья устроили мне сюрприз. Хорошие ребята. Ясно. Что ж, постараемся не задерживать вас слишком надолго. Позвольте спросить, как вы так, считаете, так. Тюрьме... Блин, на самом деле, достаточно тяжелый. игра, если честно. Нужно отслеживать прям все. Так, так, так, А, это прям заходит. Так, ага. Как я вовремя, представляете, прикиньте. Выйдя о, все пацаны на месте. Вот большой Крис, мелкий Крис и Крис Кровосос. О, это кто такая красотка? Кто-то там такая идет. Так, что-то намечается интересно. Ну я хотя бы более-менее выровнял просмотры, поэтому все нормально. А, это опять у него, я думаю, это у меня. Да ладно. Трех яйцевых крисик пригласил мистера Анал Комповал. Сиськадро! Кажется. Кажется, сейчас неподходящее время! Ааа, не слышу, брат, тут много народу! Да, мы. Кажется, теперь. Помехи какие-то. Так, ладно, я их просто обрубил, поэтому уже не стал заморачиваться, так все проще. Да? О -о -о. Пусть, пусть будет. Это, в принципе, интересно. Пусть смотрят, почему нет. Надеюсь, тихо, тихо, какой-то, бре. А Алло? Мэган пообщается с юными Так, сейчас реклама будет. 1 вернемся. Один. Реклама. Ноль. Отлично. Рекламка. Минута. минута. Представляете, мне сейчас времени. Э, а дружище. я мистер обнимашки включил, да? Но он, кстати, опасен. Ну пусть будет, почему то Ага. будет видно на и еще, как пошла музыка, гаси звук трансляции. Все, наслаждайся. Люблю музыку. О, я в ноль. Все, Бля. пойти что ли поблевать? Его прям совсем там накрыло. Так, чтобы включить какую камеру? Один, два, три, четыре. Давай четверку, наверное. Да, двойку, двойку. Крупно на Мэган. Камера два. Хорошо, камера два. Четыре. Есть. Бобрый вечер. Я Меган Уолф. В новостях культуры наши годы. Да что, Поразительные молодые люди из колледжа Скричфорд. Одни из первых, испытавшие положительное влияние закона о капитале. Прогресс выделил грант на показы пьесы «Эй, дружба» ага. в наших местных средних школах. Добро пожаловать. Начнем с вас. Гарриет и Шарлотта Уинстенли Даш Хэмильтон. Вы должны быть в восторге. Меган, в голове не укладывается... Полагаю, вы двое сестры, верно? Да, Шарлота моя старшая. Блин, девочка, надо еще переключаться девочка, к камерами. Гарри и были теми, кто придумал всю <свят> эту идею. Ага, хорошо. <свят> так они молодцы в принципе придумали <свят> тему. Там все такое. Фух! Но Счастью студентам я ставил понтами так что я на этом буквально собаку съел. Да, О, как вовремя, прям знал. <сёк> это так. Джефф, алгебра, учитель математики. Математика это очень важно. О, спасибо, Стив. Математика это да, важно. А... <сёк> <сёк> <сёк> по-моему, по-моему <Вы, сёк> <ману, да>, ничего <сёк> другого я не знает. Считаю, что тут по всем этим позволит... Вообще надо было им больше, наверное, эй, больше к общему плану, наверное. Важное и достойное дело. Мы трогаем наших зрителей, а они трогают нас. Понимаете, с такой фамилией, как Алгебра, было нетрудно решить Моя жена Анжела, я... Мы часто смеемся вот этим. Анжела Алгебра? Да. Мы просто хотим дарить частички счастья и музыки всем вокруг. Ну, в принципе, это неплохо, да. В пьесе мы поднимаем очень важные темы. Значит, ага. сегодня вы покажете нам фрагмент из нее, верно? Да. Именно. Если кратко, я играю девятиклассницу, у которой ага. мы в школе. Тоже да, неплохо. Это, это персонаж без имени, да? Потому что все мы немного, как, как она. она. Это типа метафора. Может, она это зрители, или может Блин, прикиньте, ведь это собирали людей, Спасибо, которые Я это рада, играли, спрошу. и Я это спрошу. все реально было как бы, бы, бы сделано. Просто представляете? Да, вам туда. То есть какая нам камера нужна? Так, первая камера. Тихо, тихо, тихо, да, тихо. Так, тихо, тихо. Вторая камера. В нашу школу пришло письмо от прогресса. И сначала директор... Они там ну, что штаны натягивают, готовится и все такое. Поэтому мы выбираем вторую третью камеру что пока сделали? что. Так, хорошо. Кажется теперь понятно за кого вы будете голосовать. Знаете это забавно, ведь мы с Анжелой не ходим на выборы. Мы не любим. Да ладно, как это так, вы да, чоппи. Они э, а там что-то крылья... общаются, мы не будем на них переключаться, они пока а только а готовятся. Как бы, а бы зачем? И вот мы здесь. Здорово! Просто Ага. Что ж, давайте посмотрим фрагмент... Ой, вовремя, вовремя, просто вовремя запикал. Так, четвертая камера. Первая камера. Ага, первая, первая камера. Ждем, ждем, ждем. Четвертая камера. Ой, Ой я вовремя. Еще один день, я попить решил, поэтому налить хочу себе попить, но это день проблема. Полный слез. Слез. Слез. День полный страха. Страха. Ага ага. ага, ага. Ага, ага. Так, вторая общая камера. Первая камера. Т третья камера. Т третья камера, вторая, третья. Да куда ты, блядь? Я все утро искал кого-то, над кем можно поиздеваться, но поможет ли это отогнать мысли о моем жестоком отце? Четвертая камера. Отца. Ага, вторая камера. Извини. Не, Я вторая, третья, третья. Это мой любимый предмет. Ты очень важный. Вторая камера. Блин, надо две руки. Цифры для лохов. Цифры для лохов. Продолжай, хер ли ты стоишь? Так, так, так, цензурка. Цифры для лохов. Я ж цензурку поставил. Я поем сегодня дважды. Ну почему же я счастлив только когда ем? Не сегодня, Гарри Кулак. Или третья камера. В смысле не сегодня? Ты кто? А? О, рука пролезла. Супер, дальше. А да, ты кто такая, чтобы перечить мне? Я Гарри Кулак, а ты всего лишь одинокая малявка, у которой два... Жалкое зрелище. Третий кулак. О, третий кулак. У меня есть два новых друга. Первая камера. Нет, нет, третья камера. Тихо, тихо, тихо. Четвертая камера. Не, вторая камера. А, это была первая камера. Ну ладно, четвертая. Я путаюсь? Я путаюсь в камеру. И убежал, да? Ух ты. Ч ⁇ это за цифр К у меня горит? Ч ⁇ происходит? Да что-ч ⁇ что, ⁇ происходит-то? Вторая камера, ладно. Четвертая камера. Третья камера. А, вот так да. Первая... Камера, первая, первая. Четвертая камера. Это я... Блин, надо еще петь, смотреть. Вторая камера. Ага, ага. Четвертая камера. Первая камера. Ага, ага. Надо еще как бы ракурсы подбирать. Чет... Третья камера. Ага, хорошо, хорошо. Так, четвертая камера третья камера, а вот все отлично, первая камера, третья камера, ага, хорошо, хорошо, там-то раздевается теперь, ага, третья камера, третья, третья, ух ты, как они прям качают, прям нормально, прям смотрите как хорошо, ага, первая камера, во, прям самое то, первая, первая камера, так, вторая камера Первая камера обратно. Вообще хорошо идем. Кто, кто поет? Дом, Четвертая. Блин, они еще такие песни, блядь. Это же реально люди делали. Вы же понимаете, это реально. Люди это прям реально делали. ага. Вторая камера. Третья камера. Четвертая камера. Где мой Уже женщина. Не Сейчас типа ударит? Третья камера. У меня какие-то бонусы сбрасываются, поэтому не понимаю, что происходит. Ну ладно. Я... Стой. Вторая камера. Нет, страшно. Вторую камеру видите? Нет, тут на самом деле как бы расположение камеры такое себе. Так, вторую, третью камеру вообще не трогаем. Четвертая, ага, вторая камера. Просто если я сейчас переключусь на камеру, то вообще будет страшно. Первая камера, четвертая. Вторая камера. Так, вторая камера. Четвертая камера. А то там все сломалось. фух это сложно. Третья камера. Так, реклама, да, сейчас будет. Присоединяйтесь свежие новости. Три, два, один. Па! Фух, на самом деле это прям было тяжело немножко, если честно. И что это было за мне так нравится. Блин, игра-то классная. Ой! Зацензурил на всякий случай. Дружба, блядь. Эфир завершён. Телемарафон открыт мне дополнительно. Блок Е, Ц, Ц. Ну, то есть, первый я там про, прошляпил цензуру, а так, в принципе, сойдет. Небольшое снижение зарплаты. Да ну, блять, схуяли. <смех> ну, хоть небольшой, видите, там снизу. О, он первый <смех> про меня плохой думает. Ну ладно. На этом мы сегодня завершим. Поэтому, ребятки, если вам понравилось, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Всем рад и новым играм, и новым комментариям обязательно пишите. Вот вы сейчас досмотрели ролик, написали комментарий. Я очень вам благодарен. Так что спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. С двух кнопок, почему нет. Пока-пока, мои ребята.